прошлой части какая она красивая 10 лет спустя родители Чайтана застрелили за неуплату налогов и Чайтан осталась жить одна ее жизнь пошла хорошо она купила себе машину открыла чай хану снимать в сериале затем она разбогатела но кто-то ее окрабил